Садгуру, Пранам, наши три Шанкара, Хсану, Лой сочиняет музыку уже 23 года. Меня всегда восхищала концепция числа 3. Число три для меня ассоциируется с самыми различными аспектами. Нейтрон, протон, электрон, Брахма, Вишну, Махеш. И наша группа тоже состоит из трех человек. Какое значение имеет число 3? В чем его важность и каково его влияние? Намаскарам Тримурти Шанкар Эхсен Лой существуют разные Тримурти — Триметра, Тришула, Трикала. Все они являются эволюцией идей фундаментального переживания человеческой жизни. Весь человеческий опыт произрастает из этих трех аспектов. Наша память относится к прошлому, которое называется бутакала. Наше переживание всегда вартамана или настоящее. А наше воображение и стремление всегда будут обращены к будущему. Это бхавища. Таким образом, человеческий опыт жизни протекает между памятью, переживанием и воображением. Исходя из этого, многие аспекты, вытекающие из этих трех составляющих, кристаллизировались в нашей культуре как три — Три тринетра, трикала, тришула и, вы, ребята, тримурти. Необходимо понять, что все эти три измерения существуют в артамане. И прошлое, и будущее на самом деле существуют сейчас, потому что только сейчас вы можете вспомнить, только сейчас вы можете вообразить. В мире, особенно в США, популярны такие учения, но я думаю, что они также затронули и западное побережье Индии. Люди повторяют «будь в моменте, будь в моменте», они — поклонники настоящего. Но я не понимаю, почему вам говорят «быть в моменте», если вы не можете быть нигде, кроме него. Где еще вы можете быть? Кто-нибудь может показать мне, где он может быть еще, кроме как в моменте? В любом случае, мы укоренены в артамане, но наши воспоминания относятся к прошлому, а наше представление и стремление — к будущему. По сути, люди, которые поклоняются только сегодняшнему дню, говорят вам «живи в настоящем, не думай о прошлом, не думай о будущем». Для достижения такого уровня способностей, когда мозг смог настолько раскрыться и обрести живое чувство памяти и фантастическое чувство воображения, потребовались миллионы лет эволюционной работы. Но сегодня вам говорят, давайте отбросим все это и будем как земляной червь. Я ничего не имею против червя, это очень экологичное существо. Но нельзя отказаться от всей этой эволюционной работы, которая привела нас к такому уровню умственных способностей в пользу какой-нибудь простой философии. Причина, по которой люди говорят так, в том, что, по сути, есть два основных источника человеческих страданий. Люди могут страдать из-за событий десятилетней давности, либо из-за того, что может произойти послезавтра. Это значит, что они страдают не от жизни, а от своей памяти и воображения — двух самых фантастических способностей человека. Именно живое чувство памяти и фантастическое чувство воображения отличают нас от всех других существ. Люди хотят отказаться от них, потому что не знают, как справиться со своими мыслями и эмоциями. Если бы вы могли вспоминать что-то с радостью, либо представлять что-либо с восторгом и блаженством, разве вы хотели бы от этого отказаться? Просто воспоминания и представления стали компульсивными, и они создают целый мир страданий. Поэтому люди говорят о том, как забыть прошлое, как не думать о будущем. Это неправильный способ управления человеческой жизнью. Очень важно, что существуют все эти трикалы, что существуют три измерения. Это три и три нетры. Существуют три измерения восприятия и переживания жизни. И мы очень рады, что существует Тримурти Шанкара Эхсана и Пожалуйста, продолжайте создавать замечательную музыку, и будем воспевать Тримурти.